Поехали. Здравствуйте, дорогие друзья и подруги, мы продолжаем наш цикл вебинаров, который объединен э, у нас идеей смены привычки в наших новых реалиях, и э, наш вебинар э, соединяет в себе идеи лидерского направления и идеи программы «Женское здоровье». Как всегда перед началом вебинара я хочу сказать, что наша команда, которая уже несколько раз собиралась для того, чтобы познакомить вас с этой темой, очень хочет, чтобы в результате сегодняшней нашей встречи вы не только узнали какие-то новые вещи, касающиеся вашего здоровья, но и начали их применять на практике. Главное, рассказали о них активистам своих городах. Потому что, к сожалению, волей судьбы мы сейчас все оторваны друг от друга, мы работаем в режиме онлайн, и нам очень хочется, чтобы эти встречи послужили не только нашему самосовершенствованию, смене наших привычек, каких-то таких сложных и, может быть, чем-то неположительных на новые полезные привычки, но и помогли нашим подругам в городах сделать этот шаг. Со мной вместе сегодня этот вебинар готовили и будут его вести Татьяна Войталюк, региональный представитель проекта Кэшер в Украине, и Татьяна Киреева, человек, который профессионально занимается фитнесом, нутрициолог, наш эксперт-специалист. Я Марина Константинова, руководитель программы «Женское здоровье». И как всегда, в начале наших встреч, я попытаюсь сейчас переключить, Лайк следующий не пошел. Еще нет, Марин. Нет, не пошел. Я сейчас остановлю и заново запущу. Мы, поскольку мы организация женская, организация еврейская, мы с двух сторон всегда рассматриваем наши программы. Мы хотим, как женщины, знать, что для нас важно для сохранения нашего здоровья, но для нас еще очень важно, чтобы мы, как еврейская организация, несли вот этот вот еврейский аспект в наши программы. А, Танечка, у меня не получается почему-то, что-то у нас заело, не включается следующий слайд. Смотри, ты я... зайди, э, выйди, зайди а, на Я презентацию. Остановила. Сейчас я еще раз его... Перейди на компьютере на тот слайд. Угу. Сейчас я закрою и сделаю еще раз. Пытаюсь сделать, что-то у меня зависло. Бывают такие технические, знаете, как первый день тепла, решила немножечко побастовать и ноутбук. Мы с вами на всех наших встречах говорим о том, что вот то, что в современном мире мы меняем, как какие-то инновации, как какие-то для нас новые, как нам кажется, вещи, на самом деле пришли к нам довольно давно и пришли к нам, начиная, с наших древних э, источников, наших еврейских источников, для того, чтобы мы могли э, сопоставить уже э, исторический ракурс, который дает нам еврейская традиция, и наше современное понимание, в всяком случае, э, заботы о своем здоровье, потому что мы сегодня говорим именно об этом и говорим о здоровом питании, о, о факторе. Мне почему-то не идет презентация, не идет я, пытаюсь, м -м, я пытаюсь остановить. Давай, э, давай а. попробуй, э, скинь ее сейчас в чат. Я сейчас э, давай в чат скину или я тебе скину в... Как хочешь, или мне попробуй скинуть. А, давай я тебе да. попробую скинуть, это что-то у меня сейчас ноутбук. Я не тебе не скину, не я не скину не его не сейчас не в скайп, этот файл, файл. Угу. и сейчас попробуешь мне ее запустить. Да, Танечка, я тебе скинула, посмотри. В скайпе? Да, я тебе скинула в скайпе, и если можешь, ты мне откроешь, тогда... Со, сейчас я скажу тебе номер слайда. С 12 слайда. С 12 и сразу 13 -й. Вот, а я пока... Буду продолжать без презентации вам рассказывать. Мы с вами уже несколько раз говорили о том, что знаменитый Раймбам, который в истории многие знают как Маймонит, это философ, это ученый, это человек, который очень много в своей жизни светил внимание, уделил внимание не только еврейской философии, еврейской традиции, но и как врач дал нам основы для гигиены, для развития медицинской науки. Так вот, он считал, что а, существует запрет на излишество в еде. А поскольку вообще в еврейской традиции а, запрет излишеств в еде исходит из понятия кашрута, мы знаем, да, что есть определенные требования к кашерности питания, к определенным продуктам, сочетанию различных продуктов при изготовлении блюд, чистоте посуды, но кроме этого существует еще и понятие количества потребляемых блюд для того, чтобы человек понимал, что его внимание должно быть сосредоточено не только на физиологическом, но и на духовном мы сами по себе это знаем, когда мы переедаем, когда мы а, даже от самой лучшей пищи получаем удовольствие, иногда мы забываем о а, чем-то духовном в этот момент. Вот из шло именно об этом а, требование а, очень базировано принимать пищу. Танечка, получилось запустить презентацию? Mm -hmm. а, по мнению Рамбама, а, большинство болезней происходило от двух вещей – расстройства системы пищеварения, которое случалось именно связанными с какими-то физиологическими изменениями, и от употребления вредных продуктов. И он считал, что есть такой вот баланс между тем, что мы едим и в каком количестве мы едим. Вот я хотела бы вас спросить, как вы считаете, что более полезно или что более вредно, давайте так вот повернем разговор, что более вредно, да, Танечка, спасибо, что более вредно в употреблении, это не совсем здоровая, не совсем хорошая, качественная пища? Или обилие этой пищи, даже самый хороший, но в большом количестве. Вот как вы считаете, что более вредно для организма? Конечно, в идеале хорошо, чтобы пища была и очень качественной, и не в большом количестве. Это мы понимаем. Но тем не менее, вот как вы считаете, что больше наносит вред организму? Некачественное питание или чрезмерное питание? Если включаете звук. Какие-то есть по этому поводу мысли? Я думаю, что и то, и то. То, и то. Согласна, да, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Но, да, но ну вот если, вот, вот стоит такой выбор, почему-то вот, судьбоносный, что лучше съесть немного не очень качественной еды или много совершенно замечательной, чрезмерно много. Чуть-чуть. Лучше чуть-чуть. Ну вот действительно Рамбам считал, что лучше чуть-чуть. Даже если, Танечка, если можно, следующий слайд. Даже если пища не отвечает всем тем нормам, которые вот, существуют при ее приготовлении, качеству тех ингредиентов, которые в нее входили, употребление большого количества, чрезмерного количества, он считал, можно приравнивать к яду, яду, который отравляет человека. Если можно, следующий слайд, пожалуйста. Дело в том, что Рамбам, поскольку много работал над темой сохранения здоровья и сохранения, как теперь мы говорим, иммунитета, он нашел такую взаимосвязь между питанием, между вот тем, как употребляют люди пищу и какую пищу, и тем, как они могут изменить свое самочувствие, как-то корректировать э, свое пищевое поведение для улучшения своего состояния. И э, он считал, что даже тяжело больные люди, даже люди в очень э, глубокой старости могут э, нанести себе вред, когда они отклоняются от каких-то общепринятых канонов в еде и в то же время могут улучшить свое состояние. И вот современные издатели сейчас пользуются такими нашими очень интересными находками в области пищевого поведения, которые идут с 13 века и не утратили актуальность до сегодняшнего дня. Вот вы здесь видите на этом слайде. Современное издание диета Рамбама», которые которое ряд издательств зарубежных издают и рекомендуют для того, чтобы люди пользовались им в современной, современной нашей жизни. Танечка, следующий слайд сделай, пожалуйста. А, и а, есть четыре основных правила здорового питания Рамбам. Вот эти правила, они, собственно, сформулированы вот этими четырьмя вопросами сколько есть, когда есть, как есть и что есть. Вот, а, казалось бы, ну, совершенно простые э, понятия, да, вот сколько есть. Вот, кто у нас вот, все время на наших вебинарах знает и помнит, и я для себя взяла это на вооружение, как нам в прошлый раз Танечка рассказывала о том, что если мы будем есть немножко, если наш объем пищи а, будет равняться вот таким двум сложенным ладошкам, это будет совсем небольшое количество пищи, и мы будем внимательно прислушиваться к себе, наступило ли чувство насыщения, мы будем поступать правильно с точки зрения современной диетологии. Так вот, еще Рамбам в XIII веке говорил, что а, нужно вставать из-за стола, когда наш желудок наполнен приблизительно на три четверти. Ну, очень трудно, конечно, определить, что такое наполненный желудка на три четверти, но приблизительно, а, как он советовал, прислушиваясь к себе, нужно понять, что мы можем съесть еще что-то, но лучше остановиться вот это что-то дополнительное не съедать, не завершать вот каким-то еще одним блюдом свою травить. Теперь второй вопрос. Когда есть? Здесь Рамбам рекомендует, что есть надо не тогда, когда нам хочется поесть, потому что наступило время обеда, или мы видим, что кто-то употребляет пищу, мы видим красивое блюдо, и за компанию хотим тоже присоединиться к этому столу. А именно тогда, когда у нас возникло настоящее ощущение, чувство голода. Это как раз то, о чем Таня тоже говорила нам. Да? То есть Тоже современные диетологи нам рекомендуют есть, прислушиваться к себе тогда, когда мы хотим есть, тогда и садиться за стол. По мнению Рамбама, это... Истина, которую, наверное, мы слышали с детства, завтрак должен быть достаточно плотный, а обед э, тоже плотный, но не такой, как завтрак, но ужин должен быть скромным, как пищенищего, как рекомендовала Рамбам. Кроме того, он говорил, что питание должно соответствовать временам года. Например, летнее время надо есть прохладную пищу, не очень острую, не очень приправленную какими-то специями. В то же время, как зимой он предлагал есть пищу горячую и с приправами. Есть зимой реже немного. Ну, собственно говоря, нам и подсказывает природа. Летом действительно нам не очень хочется горячего и острого, а мы стараемся есть что-то такое прохладное. И в нашем меню у всех есть, наверное, какие-то специальные летние блюда и салаты. Теперь э, третий вопрос. Как есть? Рамбам считал, что во время приема пищи тело нужно наклонять в левую сторону. Поскольку желудок несколько смещен влево, такое положение во время приема пищи облегчает переваривание облегчает процесс пищеварения. Еще он предлагал не смешивать во время еды различные продукты, кислое и сладкое, потому что он считал, что для переваривания каждого блюда в соответствии вот с его самыми качествами идет отдельный процесс. И он предлагал есть блюда, прошедшие термическую обработку, потому что они усваиваются быстрее, и тогда желудку легче справиться вот с поставленной задачей. И, соответственно, он говорил о медленном поглощении пищи, о пережевывании, как раз вот то, что дает нам и возможность осознать, насытились ли мы уже и можно ли уже завершить нашу трапезу, даже если еще какие-то блюда не съедены. А, ну и что есть? А, вот этот вот вопрос лежит и в основе, наверное, современной нутрициологии. Но Рамбан рекомендовал, что хорошо бы человеку установить какую-то определенную диету, какое-то определенное меню, выбрав его из разных продуктов добрав для себя, оно должно быть разнообразно, но не отличаться какими-то крайностями. То есть часто пробовать какие-то новые блюда он не рекомендовал, он считал, что каждый для себя должен выработать какой-то определенный вот рацион, и именно это позволит экономно расходовать силы и физиологические, и душевные, для того, чтобы вот ощутить комфорт пищи. Вот такие вот четыре вопроса и такие четыре ответа от Рамбама. Вот сегодня начали нашу встречу. Сейчас я передаю слово Тане Киреевой, которая нам расскажет о современном подходе к питанию. И мы возобновим, наверное, наш разговор о гормонах, которые мы начали на прошлой встрече. Пожалуйста, Танечка. Добрый день. Я удивлена, как мы переливаемся друг в друга, Марина, честное слово. Я каждый и... раз, когда открываю очередную страничку, я все время вот как будто слышу и голос Рамбама, и ваш голос. Ну, о современном питании и нашем вообще разнообразии не так и весело, потому что мы, еще раз повторю эту фразу свою, что мы, ну, мы обезоружены от такого выбора еды. Если вспомнить вот наше детство, мы же так не кушали. У нас было нормальное трехразовое питание, у нас даже не было никаких перекусов, у нас не было никаких чай с печенюшками, у нас ничего этого не было, просто не было. Мы кушали самую простую здоровую еду, мы позавтракали, покушали в обед, и мы поужинали, если нас мама заставила, там, если не заставила, мы, мы живы-здоровы были, и не было столько болезней. Сахарный диабет был единицы, просто случай это... Шокирующие были такие факты, мы удивляли сахарный диабет, мы даже ну, были удивлены, а сейчас что сахарный диабет 2 типа, что онкологических больных их очень много, но во всяком случае мы должны понимать то, как мы должны питаться в этом изобилии мы должны вернуться все-таки. Вот я, я очень удивлена, приятно вот, этому, вот этим учением, что я только что услышала, это действительно так. И я всегда говорила своих девочек, я начинала с того, что я начинала не с диет, начинала с уменьшения желудка. Я говорила, что можно начинать сброс веса, ну, с того же холодильника, что, ну, состава холодильника, что у нас есть. Вот просто уменьшить. Вот просто реально пока уменьшить. А потом уже понимая, какие мы продукты, кушаем уже ну, подходить к этому осознанно. То есть мы узнали о белке, мы узнали о витаминках, мы узнали ну, о углеводиках, почему их нужно меньше кушать на ужин. И мы уже понимаем, когда мы кушаем уже осознанно, э, что на ужин уже углеводы я не буду, потому что у меня отложатся они. Ну, то есть вот такие моменты. Но сегодняшний вебинар хочу сразу спросить, сколько времени у нас сегодня. Обычно у нас вебинар длится где-то э, час-час 15, поэтому я думаю, что вполне у нас 45 минут есть э, вот от, от сегодня, вот, вот от этого момента. Ну, во всяком случае, за нами дальше нет другого вебинара, поэтому я думаю, что мы с удовольствием ну, послушаем. 25 минут сейчас вот можно закончить во сколько? Минут 10, да? 10-15, да. Просто очень важная такая тема, и я... А, Танечка, не... 10, 15, 20 минут э, 9 вполне, я mm -hmm. думаю, если у кого-то есть какие-то срочные дела, девочки потихонечку выйдут из вебинара и послушают запись. Mm -hmm. Мы с удовольствием послушаем. <связываем> Мне потом. бы хотелось, чтобы результатом нашего сегодняшнего вебинара был все-таки анализ того, что мы за люди, кто мы, или мы все-таки едим, чтобы жить. Ну, что абсолютно физиологично, как бы. Или мы все-таки живем, чтобы есть. Это очень-очень важно, потому что мы, мы так просто думаем, что пища, ну, пища там лишний жир, лишняя, лишняя еда, лишний жир. Нет, пища — это и здоровье, и настроение, и нормальный вес, поэтому мы должны все делать осознанно. Я немножко хочу повторить о том, чтобы очень-очень кратко, если кто нас не слышал предыдущем вебинаре, мы говорили о четырех гармончиках счастья, которые действительно задают мелодию всей нашей жизни, если честно. Это дофамин, дофамин, который помогает нам мотивацию приобрести радость. Серотонин – это уверенность, доминирование, прилив сил. Эндорфин — это уменьшение боли, удовольствия. И окситоцин — это доверие общения с, другим, с другими людьми. То есть это такие вот гормончики, которые действительно нам очень-очень необходимы. И наша задача, наша задача — поднять уровень этих гормонов. И такой, ну я не могу сказать, что он страшный гормон, кортизол, гормон стресса. Но его нужно стараться понижать. Он постоянно у нас на высоком уровне. И нам сегодня нужно разобрать эту тему для того, чтобы у нас, всегда, у нас всегда внутри была мотивация поддерживать свое здоровье и здоровый образ жизни. И причем без этих гормонов мы не справимся. У нас мотивация будет пониженная, потому что это все происходит на химическом уровне. И сегодняшняя тема, я все-таки хочу ее, ну она так и названа у нас, как же успевать все и при этом не напрягаться и быть счастливым. Вы понимаете, какой скоростной век, какое время, что мы сейчас, ну, в движении. Я, вот я себя, на себя смотрю. Вот иногда бывает, что двигаешься, двигаешься по этой жизни. Если меня вот так вот схватить, вот так приподнять, у меня еще ноги вот так бегут, бегут, бегут. И это стрессовая ситуация на самом деле. Ничего веселого в этом нет, но <laughs> все переводим в шутку, понятно. И несмотря на такую беготню, у нас... И вот я даже хочу задать такой вопрос, но вы отвечаете сами себе. Если у вас такое состояние, когда вы просыпаетесь утром, у вас куча дел даже не запланированных и не записанных, но вы знаете, что у вас есть эти дела неотложные, а у вас как гири на ногах, вы просто не можете подняться, вы, не, вы, вы просто не хотите этого делать, у вас на это нет сил, у вас нет энергии на эти дела. Или вообще такая ситуация, когда мы хотим прилечь, а мы уже лежим на самом деле она а уже хочется привлечь. Но мы еще не ощутили вот этого. То есть мы уже лежим, хотя мы хотим прилечь Ну, такое состояние. Или вот такое состояние, когда мы хватаемся за посуду, там, перемыть, там, хватаемся за уборку, а у нас лежит дипломная работа, например. Или у нас лежит подготовка к вебинару, который уже будет вечером. Вот вы понимаете, это очень серьезные вещи, такая ситуация, когда ты уже хватаешься и за то, и за то, чтобы только вот не подойти и не начать делать вот это очень серьезное, неотложное дело. И на самом деле в этом участвуют гормоны, и я бы хотела, чтобы мы сегодня разобрали это. И у многих людей все-таки свободное время забирает телефон, и жизнь теряет свои краски. Вы знаете, это такой вор, ну, очень серьезный вор, когда мы... На одну, у нас есть серьезное какое-то дело, мы садимся на одну секундочку листнуть там тот Фейсбук, и мы приходим в себя через час, понимаете, когда мы уже пропостили какие-то вещи, когда мы уже полайкали там кому-то, какой перепостили что-то, понимаете, ну, и такие вещи, они у нас забирают не просто время, не просто радость, они нас забирают энергию. И я объясню сейчас, Почему? Многие вещи мы делаем на автопилоте. У нас есть такая часть мозга, я не буду сейчас, мы, если у нас будет желание, будет такой запрос у девочек, мы все-таки и разберем наш мозг. Очень простенько, безумных слов. Но у нас, и сейчас я скажу о том, что у нас есть часть мозга, которая работает на автопилоте. И вы можете это замечать, когда вы едете в дороге, и незаметно для себя вы уже проехали какую-то огромную территорию, вы даже расстояние, и вы не поняли, как вы так быстро доехали. Или такой момент, когда вы что-то кинули в рот, и вы даже не заметили. этого. А сколько таких ситуаций, когда мы приходим с работы, и мы садимся перед телевизором, и все, в рот идет как в топу и мы это делаем автоматически и на автопилоте. Мы даже не следим за тем, что сколько мы едим, Качество пищи, мы абсолютно вот мимо нас. И вот так многие вещи проходят вообще мимо нас. Жизнь проходит мимо нас. И я бы хотела, чтобы мы все-таки сегодня разобрали это. Вот даже Бенджамин Франклин вот записал о себе такую фразу. Он сказал так, такую фразу. «Так удобно быть рассудительными существами, мы умеем найти причину всему, что хотим сделать». То есть у нас есть важные неотложные дела. Я прошлый раз говорила о том, что как важно иметь планировщик, записывать и планировать. Я чуть позже объясню, для чего это делается, потому что когда у нас есть планирование дня, мы не будем заниматься теми вещами, которые нам нам препятствуют, понимаете, препятствуют самому основному, что мы должны сделать сделать за день. И чтобы все-таки вывести жизнь на новый уровень, уровень, необходимо обуздывать свою автоматическую систему. Вот этот мозг, который делает на автомате, девочки, нам нужно нау научиться вот эту часть мозга обуздывать, понимаете? Есть такие рекомендации, может быть, вы их слышали. Начинать делать какие-то вещи, те, которые вы раньше не делали. Буквально по другой дороге идти на работу или... да... Или, допустим, ужин вы кушали, ну, вот, вот таким образом вы кушали самый обычный ужин, вы сегодня взяли, накрыли сервировочку как в ресторане. То есть некоторые вещи нужно менять, чтобы у вас нейронные связи соединялись и образовывались новые. Мы даже сейчас сидим, и у нас образовываются новые нейронные связи. Они у нас образуются каждую-каждую секундочку. Поэтому очень важно, очень важно слушать хорошие новости, слушать хорошую музыку, кушать хорошую, правильную еду, потому что все записывается. Все записывается буквально на миллисекундочки у нас. И мозг у нас очень пластичен, и поэтому мы несем ответственность. Мы можем, девочки, изменить. Все вокруг нас только одними нашими мыслями и определенными поведениями. Сегодня мы о них поговорим. И очень важно, очень важно думать, о чем мы думаем, вот на самом деле. И нельзя слушать, вот наполняться негативом, нельзя вот кушать эту мусорную еду, потому что ну все буквально пишется, все. И вот сейчас мы сидим у вас, пишется, информация это пишется. И когда мы наполняемся позитивными новостями, питаемся осознанно, вот здраво, тогда в нашем мозге вырабатываются такие вещества, такие гормончики, как мы уже рассказали на прошлом вебинаре, вот наши дофамин, окситоцин, серотонин, эндорфин. Вот именно в эти моменты у нас в мозгу вырабатываются вот эти вещества. И в обратном случае, если мы слушаем негативные новости, если мы под влияние попадаем какого-то негатива, у нас моментально выскакивают гормон кортизол есть такое понимание кортизоловый животик девочки наши бока и наши животики это не просто животики, понимаете это кортизоловые животики тоже разберем эту тему и любое наше состояние зависит от количества выработанных этих гормонов любое наше состояние это самое важное вот понять что не во внешнем мире все происходит, понимаете? Ну, Из-за внешнего мира происходит у нас сбой в гормонах и сбой в и количество накопленного жира, а именно нужно разобраться в причине, нужно уметь останавливать мысли. Вот. И вот эти четыре вещества, что я говорила, которые мы разобрали, уже немножечко разобрали, они могут сделать нас по-настоящему здоровыми, счастливыми людьми. И что Если можно, все... я на минуточку уточню, да, чтобы девочки не волновались, те, кто у нас первый раз вот сегодня на вебинаре, что есть памятка, которую мы сделали вот на основании того, что Таня нам рекомендовала, Татьяна, поэтому, да, эта памятка есть у нас на сайте, и мы можем ее прислать, я дам обязательно ссылочку на нее, поэтому вот вы сейчас слушайте, можно будет еще об этом и прочитать, о том, что мы говорили в прошлый раз. Извините, Танечка, я уточнила, чтобы девочки не волновались, те, кто пропустил до этого, да. И что же на самом деле нам нужно? Нам действительно нужно научиться поднимать гормоны счастья и уменьшать гормоны, гормон стресса, вот этот кортизол. И сегодня я хочу остановиться и глубже сказать о дофамине, потому что это мега важная вещь. Если мы ее сейчас поймем, и, Господи, помоги мне это все донести правильно, чтобы вы это услышали. Значит, смотрите, дофамин — это именно тот гормон, как он не, не, не дает нам чувство счастья, он дает предвкушение удовольствия. И я сейчас начну приводить примеры. Например, вы выставили в Фейсбуке какой-то пост или поменяли свою фотографию обложки, и вы ждете лайков. Ну, мы все ждем лайков, мы все такие люди, понимаете? И мы, когда получаем действительно много лайков, у нас... Феноменальный выброс дофамина, вот просто, он такой, ну, количество огромное выделяется. Потом встреча с друзьями, например, в кафе мы заказали, ну, давно не виделись, мы идем на улице, и тут такая встреча, мы, ну, мы, мы рады, мы счастливы, мы заходим в ресторан, мы заходим в кафе, и мы уже, мы под эмоциями, под вот такими, понимаете, об этой, ну, рады этой встрече, мы заказываем, точнее, нас, если еще и угощают, там, заказали какую-то еду, нам уже, ну, вообще, нам не важно, в принципе, что, что мы уже кушаем. Тут эмоции, тут радости, тут встречи. Колоссальный выброс вот, дофамина. Даже если мы кушаем в этот момент мусорную еду, и выпивают люди спиртное, понимаете? Ну, много таких вот еще э -э, примеров есть. И все это происходит у нас на самом деле на автомате, вот, когда мы постим. Или, например, я хочу такой пример привести, чтобы более было понятно. Вот, например, есть парень, ну, я так его представила, придумала, и назовем его Николаем. Парень закончил университет с золотым дипломом, с красным, да? Он раскинул свое резюме, и его пригласили на какую-то фирму. И вот начальник говорит ему, что... Давай я тебе дам задание, потому что вижу, что ты смышленый. Я тебе даю задание, ты его попробуй выполнить. Он выполняет, выполняет отлично, и у него сразу выброс дофамина идет. Начальник говорит: слушай, ну ты такой молодец, давай я тебе дам еще два задания. Это такой на подъеме, Николай. Давай я сделаю два задания. И он дает, и он выполняет, у него еще опять выброс дофамина идет. Ну, и потом начальник говорит, слушай, я бы хотел провести прямой эфир, но я, я не любитель этого, но я вижу, что ты талантливый мальчик, и тем более эту тему ты разберешь намного лучше, чем я, ты в ней больше продвинутый. Проведи, пожалуйста, прямой эфир ты. Проводит прямой эфир этот парень Николай, и там действительно такой, и у него все получается, шеф его хвалит, у него выброс дофамина, и он в этот же вечер приглашает своих друзей, и они идут, он на подъеме, этот парень. И они идут в ресторан и отмечают. На, на этой встрече ему там воздаются оды. Они выпивают, допустим, отмечают этот праздник. И девушки восхищаются им. И в этот момент, именно в этот момент, выделяется огромное количество дофамина. И что начинается... Что начинает происходить в нашем мозге? Вот этот высокий уровень дофамина фиксирует мозг. Фиксирует. И это называется дешевый способ выработки дофамина. Поверьте, дорогие мои женщины, это очень важно узнать нам. Дешевый выброс дофамина, я вот даже себе где-то нарисовала, сейчас я такую схемку, у нас есть такое дофаминовое поле, не знаю, видно будет, да? Вот, дофаминовое поле, вот есть, да? фон. дофаминовый фон, дофаминовое поле, чтобы вы понимали, дофамин вырабатывается у нас постоянно, точно так же вырабатывается инсулин, но что я хочу сказать, Дофамин в нормальной дозе, в полноценной дозе, он вырабатывается. ну, Например, когда мы планируем день, вот как я говорила, черточку поставили возле какого-то дела, в конце крестик на него, то есть ну, плюсик, точнее, мы его закончили, поставили цели, мы его сделали. У нас есть дипломная работа, мы ее начали делать, посуда стоит грязная, там, недомыта, но мы начали делать дипломную работу, а не наоборот, что мы не хотим к ней подходить, не можем себя переступить, мы идем мыть посуду. Или, допустим, какое-то новое обучение, какое-то новое познание. Я уже в прошлый раз говорила на вебинаре, что ну, сейчас не просто можно учиться или желательно учиться, сейчас нужно учиться, познавать и двигаться в одном с этим временем. Ну, здоровая еда — это тоже выброс нормального дофамина. И что получается, когда вот этот Николай получал дофамин при удаче, при том его достижении, которое он получал, и был, ну, был нахвален своим шефом, он был в нормальном дофаминовом поле. И послушайте, когда он начал... Отмечать праздник, он же не просто отметил, потом был на следующий день корпоратив, потом через неделю, там его день рождения, и мозг запоминает, понимаете, мозг запоминает о его наслаждении, пике наслаждения, то есть сам мозг запоминает вот самый-самый-самый вот, вот этот красный шквал, когда мы, я ладно, Николай, я оставим покоя, когда мы, девочки, раз отложили свое дело, два отложили дело, Потом взяли себе, приготовили что-то вкусненькое, сладенькое, сели перед компьютером, включили какую-то мелодрамку или что мы там любим, я не знаю, что мы любим. И мы сидим на минае, и, в, и в этот момент у нас выделяется дешевый дофамин. Вот об этом я вернулась, почему я сегодня вернулась, потому что я поняла, что я недорассказала, ну, в силе времени, или, не знаю. Но, но об этом очень важно знать. И на самом деле, что получается, организм очень умный, и чтобы сбалансировать такой шквал дофамина дешевого, он его уменьшает в дофаминовом поле. И у нас уже нет ни мотивации на достижение, у нас нет желания делать те дела, которые нужно делать, понимаете? Наш мозг только помнит, вот я себе даже записала, ну, он помнит хороший пир с друзьями, мусорная еда, социальные сети, потому что вот сколько людей сидят вот просто социальные. Сериальчик да. а? вкусный какой-нибудь. Да. Новости легкие, легкие деньги, послушайте, легкие деньги взаймы, банки этим манипулируют нас. Простите, если у нас там есть работники банка. Легкие гроши, легкие гроши. Это заходишь, получаешь, и мгновенный выброс дофамина, мгновенный. Ты решишь, организм фиксирует, запоминает, и потом... Вот, вот, вот, эту, вот эту схемочку, вот просто пусть она врежется вам в память, все девочки. Мозг запоминает вот это, понимаете? Высший пик вот этого... Это называется легкий дофамин, понимаете? Его не надо зарабатывать, а фон здоровый, дофаминовый, нормальный фон. Это когда мы достигаторы, понимаете? Когда мы запланировали и мы достигли. Когда вы написали себе, я в конце скажу о том, что все -таки мы должны, мы должны себе запланировать нашу жизнь, мы должны запланировать все какую кушать мы будем еду, мы о еде будем много говорить, мы, мы все-таки ее узнаем, какая же она у нас хорошая, нормальная еда, и она настолько простая, мы вернемся вот в свое детство, вот мы реально вернемся и будем кушать, как, как мы нормально кушали. Вот. И очень важно понять, что нам нельзя играться с этим дешевым дофамином, нельзя. И каждая из нас вот должна просто вспомнить, но ну мы к концу вебинарчика обязательно об этом поговорим еще, что нам нужно вспомнить и проанализировать наш дешевый способ до фамина Я могу перечистить приблизительно, но выпив кайкурива — это однозначно. Вот просто однозначно. Если есть девушки, которые еще я вижу в рекомендации в Фейсбуке, Девушка должна выпивать там шампанское каждый день. Такую не слышали, не видели рекомендацию, уже по фейсбуку летает? Нет, уже, уже нет. 100 грамм вина, вина сухого. Вина сухого да. Ну, насчет да, сухого, сухого вина слышали, я думаю, девочки многие слышали. Вот насчет шампанского нет, а что сухое вино, а что французы сухое от вино. этого долго живут и так далее. Да, да. Но... А Во время обиды можно позволить себе каждый день. Ну, дай бог им здоровья французам, но я хочу сказать, что это легкий дофамин, понимаете. Это тот легкий дофамин, который нас атрофирует, атрофирует нашу мотивацию к нашим целям, к нашим вообще качеству нашей жизни, понимаете. Мы должны не просто жить, мы должны не просто кушать, мы должны качественно жить и качественно кушать. Это однозначно. Легкий еще дофамин. Какой у нас еще легкий дофамин? соцсети, однозначно. Вот эта сиделка, листалка по Инстаграмам, по Фейсбуку, ну, но это стопроцентный легкий дофамин. И как мы можем вообще определить, легкий этот дофамин, пустой он способ этот, или это тот дофамин, которым мы награждаем себя за какое-то сделанное дело? То есть вы, после того, как вы просидели, вот, например, я возьму соцсети, я просто говорю «вы» и «мы», мне не знаю, как удачнее «мы». Я вот, думаю, мы, что мы все в чем-то похожи. В одном и мы пролистали этот Инстаграм, э, пролистали этот Фейсбук, и после просто себя можно действительно спросить после этого. Вот, у меня есть какое-то желание куда-то вставать, что-то делать, делать, действовать, у меня есть вообще энергия, Понимаете, после дофамина, которая вырабатывается на достигаторе, то есть, это могут быть маленькие шишки, я в прошлый раз говорил, это не обязательно планировать какую-то там, как достать млечную звезду или что, это могут быть маленькие планы, которые делаются по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, поэтому это очень-очень важно. И я, я эту схемку нарисовала, чтобы немножко было понятно, что такое легкий вот этот дофамин. Он, он нас просто атрофирует к нашим действиям, которые мы должны делать. И если у нас есть висящие задачи, висящие задачи, я уже говорила, это те задачи, которые хотим мы не хотим, их все равно нужно делать, и они запланированы, не запланированные, записанные, не записанные, но их нужно делать, их реально нужно сделать, потому что это, это качество нашей жизни, это качество нашего здоровья. И если у нас есть эти висящие задачи, и, и мы их отложили, если мы сделали вообще выбор в сторону тех действий, которые вам приносят, как кажется, удовольствие, то есть мы отложили эти задачи, а взялись за те легкие способы допамина, то после этого у нас внутри будет пустота, ну вот реальная пустота, девочки. И я когда... Можно сразу по ходу, вот э, смотри, Тань, например, э, э, вот по работе стоит задача, которая, скажем там звонок, человеку поговорить, и ты понимаешь, что это такое тяжелый разговор, вот тебя это, и ты вроде бы как стараешься оттянуть время это, оттянуть, но все-таки ты себя берешь в руки, ты делаешь, и делаешь хорошо. Вот этот дофамин такой, фу, ты это сделала, это... Какой дофамин? Это хороший, который вот... Да, и... Ситуации ведь есть разные, я же не знаю, какая там задача. Если это действительно по работе, если это действительно решила какую-то проблему и задачу, напрямик, и ты да, это сделала, да. потому что если бы ты отложила это и пошла за, за легким дофамином, попила да. бы кофе с конфеточкой, понимаешь, но отложила, отложила... У тебя, тебе бы намного хуже было на, на душе, вот тебе грызло, грызло, да. Этот как тянет дофамин, бывает, фамин. да? Что-то такое тянет, невыполненная какая-то функция. Да. На самом деле легче, легче и лучше, и, ну не лучше, а получается у тебя намного быстрее те легкие дофаминчики получается делать, понимаешь? То есть тебе нравится сделать то, ты села, сделала. Тебе нравится там попить кофе, когда нужно позвонить этому человеку, ты берешь Нет, это скорее попить кофе, это уже после проделанного расслабиться. Да, вот это, это тоже нормально, потому что ты себя возблагодарила. Вот. То есть я хочу сказать, что это легче делать. Но вот эти шаги, вот этого дофаминового поля, ну, они не простые, девочки, шаги. Они непростые, потому что мы себе, мы себе уже понаходили. Понимаете, мы уже себе понаходили простой способ выработки дофамина. Поэтому нам вернуться, наладить свой фон, вот это поле дофаминовое, а дофамин он выделяется постоянно. Понимаете, постоянно, девочки, как к инсулин. К инсулину немножко вернусь, чтобы мы знали по поводу еды. Вот. Поэтому, когда у нас очень много вот этих вот красненьких сигнальчиков в мозгу легкого дофамина, когда у нас уже их пред, ну, достаточное количество, нам, я не скажу, что сложно, вообще не хочу эти слова даже говорить, это все возможно, наш мозг пластичен, и мы можем вернуть свое нормальное дофаминовое поле. Но для этого нам нужно не, не грызть себя. Не убивать себя спортом. Ну, дофамин очень хорошо выделяется, хороший дофамин при спорте. Но особенно при ходьбе, девочки. Я все-таки за ходьбу, чтобы ходили и двигались больше. Поэтому первое, что нужно сделать, это все-таки вычислить свои способы легкого дофамина. Вот их нужно вычислить. Это то, что нам будет очень серьезно препятствовать достижение наших целей, или я не буду так далеко заходить, это то, что нам препятствует качеству нашей жизни, качеству нашего здоровья и нашего настроения. Это то, что убивает все наши гормоны счастья. Потому что, когда у нас незаконченные дела, я говорила в прошлый вебинар, это колоссальная потеря энергии. Колоссальная. И мы даже не знали... Вы знаете, я когда... Я когда до этого докопалась, потому что, ну, я пережила эти вещи. Я когда докопалась, я думала, до потолка буду прыгать на самом деле, понимаете? Потому что вроде как и живешь, и живешь. Вроде бы ты познаешь, и познаешь. Вроде бы ты кушаешь правильно, и спортом занимаешься, понимаешь? А пустота, откуда пустота? И когда я начала докапываться до этих вещей, когда я узнала, что все-таки дофамин, он как инсулин, он вырабатывается постоянно. Вот откуда у нас только жира много? У нас постоянно выделяет, то есть, не ну как постоянно, инсулин выделяется на каждый прием пищи, вот на каждый. И инсулин, он, он отвечает за запас жира. То есть, если мы там какой-то период голодаем, нам не обязательно... Ну, то есть, нам не обязательно ночью пончики кушать, понимаете, чтобы у нас была энергия. У нас есть запас жира, который запас инсулин. И он, благодаря этому запасу, он сжигает жир, появляется энергия, и ночью работают какие-то системы, которые должны обновиться. Вот. Но так как мы кушаем сейчас, ну, не три раза в день, допустим, а десять раз в день, потому что любой перекус, любой, Любое попадание в рут — это уже еда, понимаете? И уже это выброс инсулина. И столько у нас сейчас, почему настолько много диабета? Потому что уже клетки, они не чувствительны к инсулину. Когда мы постоянно едим, едим, инсулин выделяется, выделяется, выделяется, он постоянно запасает, запасает, запасает. Этот жир не успевает просто загорать, понимаете? И он запасает, запасает. И… Человек потом начинает страдать от ожирения, от диабета и так далее. Вот то же самое с нас с дофамином. Он выделяется постоянно. Но наша задача и наша ответственность, каким способом, каким способом мы будем позволять ему выделяться. Потому что если мы будем в большем проценте, мы будем помогать выделяться нашему инсулину, гормону дофамину выделяться легким способом, то наш дофаминовый поле, дофаминовый наш фон, на схеме я нарисовала, он просто будет, будет заглушаться. И у нас не будет ни желания, у нас не будет ни мотивации, ни сил, ни энергии просто делать те важные дела, и которые, которые действительно будут изменять наши качества жизни. А мы зачастую что мы делаем? Мы живем под гормонами стресса. То есть мы делаем много дел. Вот реально, ну вот каждая женщина сейчас она делает очень много дел, очень много многозадачностей в голове. И за то, и за то, и за то хватаемся, а, как, а основного порядка, вот как бы в основ, в основных женщин их нет. Вот их просто нет, потому что мы должны делать все буквально в спокойном женском состоянии, в нормальном состоянии, не запыхавшись, не расстроенным. Мы должны быть абсолютно с холодным мозгом, с трезвым мозгом, с спокойным сердечком, с ровным дыханием, Мы должны жить по этой жизни. Для этого нам действительно нужно определиться с вот этими удовольствиями, скажем так, которые как кажется, удовольствие. На самом деле эти удовольствия, они выплывают нам потом вот такие неприятные вещи, которые, которые мы называем сейчас ожирение, нездоровье, нет энергии, нет желания жить. Вот такие я часто слышу высказывания: У меня нет желания жить. Просто. Я не вижу, я не говорю сейчас о само, само, суиц, суициде, о самоубийствах. Я говорю о тех женщинах, которые... Ну, в глазах нет жизни, понимаете? Какого-то жизненного тонуса, да? Да. И вот эти вещи, они вроде как простые, но о них нужно знать, что не надо спешить, давать нашему мозгу удовольствие быстрое и пустое. Нужно позволить все-таки сделать шаги к нашему дофаминовому полю. А дофаминовое вот это правильное поле это когда мы Достигаем, планируем, кушаем здоровую еду, занимаемся спортом. То есть те вещи, которые, может быть, нам не очень удобные, потому что тут нужно делать шаги, но легче же все-таки позволить дофамину выскочить, понимаете, круто, отдохнуть, оторваться, вот так, сходить в ресторан, покутить с друзьями, там, какая разница, знаете, под, под выпивку идет все как в топку. Вот реально, я уже сколько видела эти застолья. И на следующий день ты встаешь, и у тебя реальная пустота, вот просто пустота, вот такая. И хороший пример есть, вот наши дети. Когда мы ездим отдыхать в лес, что делают взрослые и что делают дети? Взрослые сели на свои коврики и пошли, топку раскрыли, выпивка, еда, выпивка, еда. Что делают наши дети? Попробую заставить покушать. Они бегают, они играются, они гоняют этот мяч, они там лазят по деревьям, им еда не нужна, понимаете? И вот я сегодня, Марина, услышала от вас, что на самом деле мы, ну реально мы много уделяем своего внимания на еду. Когда есть много прекрасных вещей, понимаете, в этой жизни, мы бы столько не ели, мы бы столько реально не ели, если бы мы немножко вот разобрались ну, с вот этим вот гармончиком, вот правда. Если бы мы немножко разобрались, что для нас удовольствие, но это не, я рассказываю об этом не просто, потому что, ну, зачем делать такие себе удовольствия? Я рассказываю это потому, что мы заглушаем те важные задачи, которые мы должны все-таки выполнять без которых мы не будем здоровыми, без которых мы не будем счастливыми, и без которых мы не будем в полноте вообще жить в этой жизни, и без которых мы не покажем пример своим детям. Меня это стимулирует больше всего, я честно, девочки. Я когда-то была на учебе в Киеве, внутри циологии, и я никогда не забуду эту фразу, когда нам доктор в науках говорит, самый большой подарок, который мы можем сделать своим детям – это не упасть им на руки, согласитесь, я, я согласна. Конечно, ситуации есть разные, и ну, я сразу извиняюсь, если такая ситуация где-то есть, и чья-то мама сейчас, у меня сейчас мама на руках, но на самом деле наша ответственность, насколько мы только сможем, насколько мы только позволим себе быть здоровыми, нам нужно быть здоровыми и осознанными, осознанными во всем. И вот такие вот вещества, казалось бы, вещества, гормончики, ведь раньше врачи, о них вообще не говорили о гормонах, ну, я не слышала, во всяком случае, может быть, гормональную, да, терапию вписывали, но так, чтобы рассказывали о том, что, насколько эти гормоны влияют на качество нашего жизни, на качество нашего здоровья, ну, таких вот, конечно, я не слышала, может быть, тогда и не интересовалась. Вот, и, ну, в общем, мы определили, да. И мозг вот при таком дешевом, но обильном выбросе дофамини, старается его уровень сбалансировать именно вот таким путем. То есть уменьшает фон дофаминовое, дофаминовое поле, мозг уменьшает. И у нас нет ни мотивации, ни желания продвигаться. И вот, вот откуда растут ноги, скажем так, вот откуда просыпаешься, а у тебя уже нет желания чего-то делать, такого серьезного. Откуда такое вот... Я лежу, я бы я хочу прилечь, хотя я уже лежу, понимаете? Я уже хочу прилечь. Ты проснулся, и ты покушал, и ты понимаешь, ну, я сейчас говорю образно, что скорее бы уже ночь, чтобы опять спать. Таких, таких ситуаций очень много, энергия уходит, мы понять не можем, куда, что, что происходит. И Теперь мы, как я говорила, что мы обезоружены перед таким выбором еды, как сейчас, и точно так же перед таким выбором информации, девочки, согласитесь, любые голубые. Что хочешь, любую область открываешь, а мы же не успокаиваемся, мы, допустим, нам нужно о чем-то узнать, мы залезли в интернет и погнали по этой области, потом в другую, YouTube нам помогает еще поперескакивать такие видео, туда залезли, туда залезли. И в этот момент у нас вырабатывается, у нас вырабатывается дофамин. А если мы еще и попали на какое-то интересное, захватывающее видео, даже если на супер-пупер классное видео, то у нас колоссальный выброс дофамина. И мозг сразу щелк и зафиксировал. Сразу, вот просто сразу. И зачем ему напрягаться? Зачем ему напрягаться читать книги, там, познавать какую-то область? Если ты реально можешь сесть и полазить по интернету, ты можешь сейчас, вообще интересно так вот, особенно в карантине, ты можешь вообще в любую страну в онлайне полететь, поехать там, ты можешь посмотреть, ты, ты можешь полдня провести, только смотря на вот эти вещи. Эмоции зашкаливают, сама такая, сама лазила. Но После этих эмоций ты вечером садишься и наблюдаешь, вообще анализируешь свой день. А что ты сделала? А что ты сделала полезного? И когда я разбиралась с таким моментом, что такое любовь к себе, был такой дефицит, то я пришла к одному только выводу, только к одному. Я сейчас задаю себе два вопроса. Я уже говорила об одном из них. Когда я начинаю кушать что-то, у меня автоматически этот вопрос, вот просто автоматически. А это еда приблизит тебя к результату. Ну, у меня есть свои тоже определенные результаты по здоровью. И я всегда задаю себе вопрос: вот эта еда, она поможет тебе достичь результата? Или любое событие, я то же самое спрашиваю себя: если я вот это сейчас сделаю, то есть это, он, он очень короткий у меня в голове вопрос, но словами чуть длиннее получается. Если я сейчас это сделаю, меня это усилит или ослабит? То есть у меня энергии станет больше или, я, или меня сдует, как шарик, понимаете? Это касается всего. Это вот касается... Ну, общение с людьми, это касается какого-то действия, ну, мы уже говорили об этом, но вот эти два вопроса, они у меня остаются вот просто на повестке дня, я все время, что бы ни кушала, что бы ни сделала, у меня автоматически, я просто это уже выработала в себе, ну, я делала это, как бы, не скажу, что насильно сначала, но я старалась, у меня это записано, у меня есть вот такая закладочка, вот на ней это записано, она у меня в каждой книжечке, что я читаю, то есть она мне все время на глазах, и я я стараюсь задавать эти вопросы. Я понимаю, что это на самом деле любовь к себе. Любовь к себе, когда мы вкусненького чего-то, вот захотела вкусненького, понимаете, а вкусненького ты знаешь, у тебя уже отложено, и ты знаешь, у тебя уже, оно тебе сто процентов не в пользу, но я хочу этого вкусненького. Это не любовь к себе, девочки. Я так раньше думала, что это любовь к себе. Мы можем это себе позволять, сто процентов мы можем себе позволять, но желательно это делать как награду, понимаете? Как награду за сложный способ выработки дофамина. Он поначалу будет сложным, только потому, что наш мозг привык к легкому дофаминчику. Но если мы шаг за шагом, начиная с того, что мы вычислим, Наши легкие способы дофамина. И на время, вот хотя бы от двух, вот хотя бы, у нас их много, девочки. Нам, если копнуть, у нас их много. Когда я буду писать конспект вам, я обязательно перечислю, чтобы было ну, чтобы девочкам немножко было понятно, что же это за легкий способ выработки. Их очень много. Мы просто не знаем, что это легкий способ выработки дофамина. Ну, и в этом, Из этого перечисления, может быть, вы увидите свои, и отказаться хотя бы от двух но от двух основных, потому что легкий, выработка легкого дофамина – это выработка зависимости, и нам это всем понятно. Даже это выпивка раз в неделю, даже там, ну, курева однозначно. Я хотела тебе задать вопрос относительно вообще зависимости. Есть ли вот дофамин, есть ли это тот способ, где вот, ну, у меня сразу почему-то алкоголизм, что... Ну, да, зависимости что, закрепляется. Да, что это легкий лё, способ вот этого дофамина, и опять-таки, когда человек вот больше, ну, делает в своей жизни акцент на вот это вот, на достижение вот этого легкого способа, пропадает вот эта мотивация к нормальной жизни и каким-то достижениям целей таких больших глобальных. Вот и это получается, то, что да, да. дофамин есть вот этот... К, к, да. способ да вот да, и я хочу сказать что это нет хорошей жизни как получается и люди они ну мне например я не могу осудить этих людей я не могу сказать что это вот Мы они не не такие. не я не говорю что ты осуждаешь Танешку но на самом деле это факт он привык, он привык, это, это его одна соломинка, он держится за нее, за эту, понимаешь, выпивку, потому что на самом деле, ну каждый раз это изюминка, то есть это радость, она угасает, потом он уже не, у него не получается потом получать от этого радость, и он просто уже делает это на автомате. Но дофаминовое поле, оно уменьшается, уменьшается, уменьшается, оно просто атрофируется в котором человек может мотивироваться, в котором человек может достигать, идти пошагово к своей цели или хотя бы вообще жить нормальной благополучной жизнью. Да, Танюшка, и вот эти зависимости, зависимости от сладкого, зависимости от соцсетей, это зависимости, понимаете? И с них нужно выскакивать осознанно, выскакивать, понимая о том, что есть другие возможности, и они в нас есть. В каждом, в каждом, девочки. Наш мозг... Тань, а вот это, ну, это понятие дофаминовое голодание. Это... Дофаминовое голодание, мы говорили, да тогда. это чтобы хоть немножко, чтобы хоть немножко вот эти вот красные плашки наши пригасить, Танечка. Если мы сразу не сможем отказаться, ну, сразу, знаешь. понизить какую-то вот эту планку, даже да, да, это очень важно сделать, и ну вот, когда приходит уже, понимаете, хотим мы и не хотим, у каждого из нас есть свои задачи, которые мы не можем не выполнять, Вот не можем, понимаете, все равно подходит тот момент, когда нам нужно сесть за ту дипломную работу, все равно подходит тот момент, когда нам вот вечером вебинара я сижу там ну, я пример просто приведу да там без 15 ты там сидишь вы а говорите, а какие ваши а полистать в интернет залезло ну, то есть все равно они, они поджимают нас эти задачи основные но если мы не отказываемся от этого легкого способа допамина, мы просто мы просто зависаем зависаем то пустота, это страшнее всего, что может быть серьезно. Ты живешь без цели, без мотивации. Ты живешь вот как наши животные. Они и то научились радоваться. Едят <с> там собачка за хвостиком своим бегает, крутится. Ну. а мы вот живем. Вот. поэтому я первый мой вопрос вот был вот такой вот, как мы на... я начала вот здесь рассказывать, что нам нужно определиться, вот, вот кто мы такие люди, вот кто мы на самом деле, или мы живем для того, чтобы есть, или едим для того, чтобы жить. Вот это, это очень важный вопрос. Или мы просто двигаемся за своей физиологией, или мы действительно, ведь ну, написано, что мы по образу и подобию Бога созданы, я такое читала своими глазами, но в нас, в нас очень много сложно очень много. И наш мозг, вся Вселенная туда не вместится, потому что все компьютеры мира, все интернеты мира, вот насколько это уже ученые доказали, это не мои версии, что у нас настолько мега-мозг, и мы его используем там на, на одну, одну, одну, одну, одну какую-то там тысячную, мы его только используем. И многие моменты просто нам нужно знать и понимать, что вот такие вещи, они существуют. И если мы с этими вещами не разберемся, девочки, у нас будет постоянно повышенный кортизол. Постоянно. А повышенный кортизол это, это гормон стресса. На самом деле ничего лишнего в нашем организме нет. И он нам нужен. Ну, это как безопасность, понимаете? Вот, ну, именно этот гормончик помогает нам, ну, когда, не дай бог, в таких ситуациях ты идешь по улице, за тобой побежала собака. И не просто собака, ну собака, понимаете? <смех> Конкретно. Этот кортизол поможет вам сигануть через двухметровый забор. Понимаете? Он у нас настолько активирует, вот этот дрожь, которая начинает в теле, он нас настолько аккумулирует, что мы, мы можем сделать очень серьезные такие вещи. Понимаете? Сигануть через двухметровый забор. Запросто. Но если у нас зашкаливает этот гормон, если у нас постоянные стрессовой ситуации, мы не мы не знаем, как с ними бороться, мы не знаем, как все-таки... Я забыла про время, девочки, я совсем забыла про время. Еще есть у нас несколько минут, говорить, Танечка. Да, так. Да? Хорошо, и тогда я скажу, вот записала еще пошаговый план снижения кортизола. То есть вы поняли, да, девочки? Нам нужно 4 гармончика гормончика поднимать, кортизол, нам нужно припускать. Но нам очень тяжело будет его припускать, если мы не занимаемся своими гормонами счастья. Понимаете? Нам очень важно запомнить вот эту схему, вот эту, такую прям поближе поставлю, вот эту схемку нам нужно просто в голове держать. Вот какой это способ сейчас дофамина. Попробуйте отказываться, по чуть-чуть отказываться вместо этого Сделаю все-таки ту задачу, которая у меня записана. И вознагражу себя потом легким дофаминчиком, легким, как награду, понимаете? После того, как вы уже сделали именно основную помню, задачу. Или пили да. дофаминовый фон свой. Про кортизол хочу сказать, как все-таки ну, такой короткий план снижения кортизола. Ну, нужно, да, вот я только что сказала, что все-таки нужно разобраться с дофаминовым полем. То есть нарастить вот силу дофаминовых привязок. Это Есть такое выражение «силу дофаминовых привязок». Дофаминовые привязки — это те, те хорошие привязки, это тот способ нелегкий, но очень важный, выработки дофамина. Всегда нужно помнить о том, что каким способом мы сейчас вырабатываем дофамин. И то же самое есть такое выражение «кортизолит». «Меня сейчас кортизолит». На самом деле не внешняя ситуация может быть виновата. Да, случилось какое-то событие. Но роль важную играет даже не то событие, а наше отношение к ней. И между событием и нашим отношением к ней целая пропасть. И то, что мы себе нарисуем, то, что мы себе надумаем, то, что мы эти нероденчики там свяжем в своей голове, понимаете, то, то и будет происходить в нашем, в нашем событии. Поэтому, если произошло какое-то событие, если если какие-то там слухи, если там кто-то позвонил, какие-то неприятности, то вот реально есть такое выражение «Меня сейчас кортизолит». И я не буду принимать решения, пока я не успокоюсь если мы этому научимся девочки ну это будет уникальное какое-то событие в нашей жизни перемена большая ну, то есть я не буду не принимать никакие решения сейчас я не буду не думать плохо об этом человеке пока меня кортизоли вот дать возможность успокоиться вот как говорят посчитать до 10 образно да? чтобы прийти в норму да, да. Понятно. Ну, и снизить источники незаслуженного выброса дофамина, в том числе зависимости. Это очень-очень важно. Он не просто атрофирует нас, наш дофаминовый э, фон основной, вот эти вот легкие выбросы дофамина, но еще плюс усиливает гормоны кортизола, гормоны стресса. И во время нашего э, про сон я уже не успеваю сказать, скажу основные вещи, те, что я уже говорила, девочки. В 22 30, начинается уже выработка такого прекрасненького гормончика мелатонина. Он играет огромную роль тоже в нашем организме. У него очень много функций. Очень. И это такой восстановительный тоже гормончик И нам нужно его вырабатывать в полной темноте, закрывать хорошо шторы или масочку одевать. И он вырабатывается до 5 утра. Вот этот сон с 22-30 и до 5 утра вот желательно надеюсь, но в 23 уже, девочки. Это полностью, когда наша система налаживается полностью, когда обменные процессы у нас сейчас успокаиваются после 6 вечера. И когда наступает сон, идет все равно, мы, наш организм не спит, идет какая-то зачистка, очистка, как в Диснейленде, я уже приводила, такой детский пример, но хороший. Когда команда все равно гармончиков тех же работает, если мы ложимся спать и вовремя встаем, это, это качество жизни другое абсолютно. Потому что вы можете определить свой день по тому, как вы выспались и не выспались. Потому что у нас такие выделяются... То есть четыре гормона, мы потом о них будем говорить, четыре гормона сразу вылетают со строя, если мы не спим вовремя. Если мы не сегодня легли спать, а завтра, то есть поняли, да, после 12 Четыре гормона вылетают со строя сразу же. На следующий день вам хочется не есть, а хочется как в топку, все, понимаете? Вам не хочется полезной еды, вам хочется всего непотребного, всего мусорного. И вы ходите, вы нервничаете, вы, ходите, вы, вы себе место не находите, вы, вас раздражает все ближние. Это очень серьезные вещи, поэтому сон — это... Но это очень-очень важно, важная часть нашей жизни, которую нельзя пускать, просто нельзя. Я на этом закончу, девочки. Я поняла, что время. Да. Спасибо большое, девочки. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, можно сейчас задать. Вот такое время для вопросов. Вот здесь в чате Таня прислала ссылку на предыдущую публикацию, на вот эту памятку о гормонах счастья, которую мы делали вот по итогам нашего прошлого вебинара. Я надеюсь, по итогам сегодняшней встречи будет еще у нас одна публикация, уже да, вот понимаю, памятка и шпаркал. Готовы, и очень важно, очень важно, чтобы девочки. Дели свои легкие дофамины и потихонечку пошагово начали с ними разбираться. Начали, Это домашнее мы, задание, да? да? Определить да, свои да. легкие дофамины и сделать шаг к изменить 1. Да, уже есть кто что-то определил. Девочки, если есть вопросы, пожалуйста, можете сейчас задавать. Вот тут есть реплика, Аня сказала, что вот мы говорили о том, что Рамбам рекомендовал есть, наклонившись в левую сторону. Вот у нас во время Седер Песаха тоже есть такой момент, когда надо есть, облокотившись на левую сторону. Вот такая вот традиция, пришедшая к нам вот из глубины веков, она, видно, вот связана и с духовным, и вот с таким вот физическим удовольствием, сочетающим вот эти вот два фактора. Ну, и есть, есть и какая маленькая рекомендация, если после еды мы никогда не ложимся отдыхать, но если вдруг так получилось, что надо, приедешь, там уснуть, то это на левую сторону, я об этом тоже знала, да. Да, да, вот видите, как тут все взаимосвязано. Девочки, если нет вопросов, мы тогда поблагодарим сейчас Таню, большое спасибо, как всегда, очень интересно, очень познавательно и очень полезно для нас всех. А если есть вопросы, я еще вот подожду минуточку. Вот В любом случае вопросы можно направлять мне, можно направлять Тане Вайталюк, мы передадим их Тане Киреевой. И я уверена, что до следующей встречи мы накопим определенное количество вопросов и снова вернемся вот к этому разговору о правильном построении своих привычек. Есть э, рука под, а, это аплодисменты, это не поднятая рука, это аплодисменты и благодарность. Спасибо большое, Танечка, спасибо большое всем. Спасибо будьте большое. Да, спасибо, спасибо. спасибо. Берегите Мне все важно. себя, будьте здоровы. И выполняйте домашнее задание, спасибо. то, что попросила Здорово. Таня определить, Здорово. вот эти вот легкие привычки, а -а -а. которые нам доставляют не ту радость, которую нужно. <свечки> спасибо большое, спасибо всем, всего доброго, до свидания. До свидания. Всего доброго, до свидания. Да, да, это... да.